Ну ждем подъезжает. По-моему, вот эти машины. Да. Да, Павел Николаевич прибыл. Извините, что опоздали. Самый больший хороший. Здравствуйте. Очень приятно. Павел Николаевич. Рады видеть на земле. Понимаете, Геннадий сказал такую правильную вещь, что, может быть, это последний случай, когда можно мирным путем изменить ход развития истории и повернуть ну, нашу страну в будущему. Потому что дальше, ну, честно, люди доведены до предела. Ну, потому что он не может уже накормить мать своих детей, пенсионер не может дожить до пенсии. К врачу не попадешь, а если попадешь, это попадешь, то ты должен продать все и отдать их Образование, ребенку, чтобы отучиться, нужно обязательно платить сумасшедшие деньги. Мы с вами жили в другом мире совершенно. И мы хотим вернуться, бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, то, что человек человеку друг, в конце концов. Что начальник, это не человек, который там... Э, слушайте, я помню, у меня я молодой был, коммунист. А, секретарь обкома приезжал. У него никакого не было. Он, он ездил на обыкновенной Волге, у меня у директора такая же была. У меня, я просто дружил с э, сыном секретаря райкома, у нас одинаковые машины были, что у меня, папа там был главным экономистом, что у него. И мы эти машины покупали одновременно. И у него не было никаких преференций. А теперь, как ни посмотришь на чиновника, обязательно родственники сумасшедшие миллиардеры, которые лучшие предприниматели, он обязательно весь в охране, он говорит, к нему подъедешь, на правой кобыли, а потом, слушайте, столько ущерба, сколько они нанесли. Он говорит, это, представьте, невозможно, я же, вот я езжу по территории, разрушенные совхоз и ковхоз. Как будто бомбежки по, по заводу, значит, все вынесено. Все, они ничего не смогли сделать, они все продали металлолу. И как не копнешь, первый, кто это сделал, это Геннадус. Он, значит, все это понял. И после этого он прекрасно живет, а весь народ без зарплаты, без рабочих мест, без будущего вообще. Поэтому я считаю, что мы можем все сделать. Надо только собраться и пойти на выборы. И проголосовать. Потому что дальше будет только хуже. мы это видим. Если мы сейчас не поменяем власть, не поменяем законы, а Госдума на тот уровень, который должен изменить законы. В наших законах что? Национализация национальных богатств. Деньги все бюджетные. Пенсии из бюджета и никакого пенсионного фонда. значит Зарплаты такие и пенсии такие, чтобы можно было прожить. А Кто-то кто говорит, денег нет. Слушайте, ну, вот этот бред, который там лидер единороссов. Вы держитесь, денег нет. А что в иностранных ценных бумагах, в американских облигациях, это не наши деньги? А что за золотовалютные резервы, это не наши деньги? Наши деньги. И они есть, они должны работать на странах. Поэтому... Будущее, Вы помните, в Ленингре есть такая партия, которая может изменить жизнь простого народа к лучшему. Это партия КПР. Ура! Ура, Потом вам хорошо. Вы представьтесь, пожалуйста. Олмаков Василий Иванович. Волочка. Да, Волочка. Так, я бы наболевший теми нашей Мусорная компания в не оказывая услуг людям, взимая с них деньги, суд по ремком поддерживает э, Вторгиоресурс, защищая их лич, э, частные интересы. У них одна машина, они мусор вывозят со всего это, района и свозят на окраину волчки, складывают. Никакой сортировки, никакой ни баков нету, ни площадок для сбора мусора. И понимаете суть? Они нам с девятнадцатого года присылают квитанции, и мы оплачиваем тысячи. Кто пострадал от вторгеоресурс? Поднимите руку! Все! Все! Все. Все. Все. Все. Все. Все. Все. В деревнях по 100 домов <с стоит один мусорный бак, и раз в месяц приезжают, приезжают, и целое село платит им деньги. Мы, да, счета. Мы, счета, если не заплатил, пение идет, да, да. а у меня нет с ними ни договора. Мои персональные данные администрация нашего района передала им в нарушение Конституции, статьи 24 и 152 закона федерального. Там сказано, что только с письменного разрешения. И с моего согласия ну, мои персональные данные ли я могут быть переданы. Сейчас, Понятно? минутку, я... Подарите, влевее, вопросы, влевее, влевее. Вопросы. вопрос. В... Вот Мария, Мария Николаевна рвется в бой, но подожди, я сначала скажу. Все это сделано на основании антинародных законов. Почему да. КПРФ голосовала против этой мусорной реформы? Потому что сначала что-то делаете, а потом деньги берете. Вы же вот. не против экологии. Вы же за то, чтобы... Сначала что-то кто-то сделал, а потом сказал, ну вот я сделал лучше, поэтому чуть-чуть будет больше цена. У нас получилось по-другому. В результате мусорные реформы стали собирать в два раза больше денег, а как вываливали в Авраге неизвестно куда, так и вываливали. И уже третий год, уже даже генеральная прокуратура сказала, мусорная реформа не удалась. Дальше я вам начну рассказывать. Платон этот, который всех собирает деньги, говорил, что будут дороги лучше, не удалось. Меркурий, когда со всех крестьян собирают за молоко, а говорит, что не будет фальсификата, как был фальсификат на полках, так и есть. И это понимаю, тоже, но только эта ситуация, когда с нас уже гребут деньги, неизвестно за что. Даже уже вот просто мы все в масках сидим, это налог на воздух. Только получается так, если маску не одел, то 5 тысяч штраф, а если одел, то 5 рублей. Но все равно это налог на воздух. А дальше нам вопрос задали на прошлой встрече, я даже не успел ответить. А как это так? В метро все стоят рядом друг mm -hmm. с другом, да? И их ни на что не наказывают. Но как только собираешься больше 50 человек, уже скандал. Yeah. Так, <сёк> молчу. <мы все -таки, сёк> так, <сёк> так <сёк> я хотела бы два момента прокомментировать. Вот, вы знаете, у нас получается сколько? 5 или шесть районов мы за два дня проезжаем. Единственный район, который нам не согласовал ДК, это был Волчихинский. И буквально уже подъезжая сюда, то есть где-то за 2 часа, там у нас пошло согласование, администрация пошла на то, чтобы нам открыли ДК. Но я хочу сказать, что это результат в том числе того количества людей, которые сегодня собралось и пришло. Если бы нам не открыли двери, и тут ровно через 20 метров мы бы с вами таким количеством стояли на улице, то мне бы выписали штраф. Потому что на улице нас собралось больше, чем 49 человек, а согласно указу губернатора... На улице больше 50, собираться нельзя. А в закрытом помещении, если это 50% от наполняемости, то уже можно какой-то политически ориентированный ковид. То есть здесь мы с вами заражаемся меньше. Это, к слову, про маски и да, вообще про наличие логики во всех этих uh, законах и распоряжениях.